Всем привет! Звезда фильма «39-летний актер Евгений Пронин» поделился фото с беременной женой Кристины Арустамовой и сообщил, что он скоро станет папой. Несколько месяцев назад актер и его супруга Кристина сыграли свадьбу. Сегодня стало известно, что супруга Пронина находится на последних сроках беременности. Артист признался, что теперь он по-настоящему счастлив. Евгений Бронин познакомился с будущей супругой три года назад, на неделе моды в Москве. Несмотря на то, что его избранница младше мужа на 15 лет, в паре царит гармония и взаимопонимания. Влюбленные всегда мечтали о семье и смогли осуществить давнее желание. Три дня назад актер поделился этой радостной новостью со своими подписчиками на страничке в Instagram. «Ты будешь папой, Жень!» – лучшая новость космического масштаба за прошедшие 39 лет. Написал Евгений. Впечатлениями о беременности поделилась и супруга Евгения. «Состояние, когда стоишь на пороге чего-то нового и грандиозного, ощущаешь грядущее всем существом и думаешь о нем с трепетом и безграничной любовью, которая скоро умножится и останется на всю жизнь», рассказала Кристина Арустомова в микроблоге. Поклонники звезды с радостью восприняли новость и приняли поздравлять Евгения. «Мы очень рады за вас! Поздравляем вашу семью с этим замечательным событием! Это счастье быть родителями!» – прокомментировали публикацию почитателей талантов Ронина. Напомним, что влюбленные расписались еще в январе этого года, отметив свадьбу в тихом семейном кругу. Однако посты устроят большое торжество в Италии, куда пригласят всех друзей и родственников. Напомним, что ранее Евгений Фронин был женат на украинской актрисе и телеведущей Екатерине Кузнецовой. Актеры в с 2007 года и долгое время жили на два города. Спустя 7 лет пара официально оформила отношения, но развелись уже через год после бракосочетания.